Всем привет, ребят! Всем привет! Продолжаем проходить Газ Station Simulator. На прошлой серии у нас вообще серия получилась продуктивной максимально, да. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы эта серия была не менее продуктивной с вами, так начав. На на начинаем. Так, нам тут клиенты. Пока нас не было, короче, оказывается, пока нас в игре нет, клиенты к нам все равно идут и приходится, так сказать, бдеть, бдеть, смотреть. Сейчас мы пополним полки товара А, кстати, у нас... А, нет, все, полки на месте, слава богу Сейчас нам что нужно? Во-первых Давайте мы с вами разберемся Как забирать товар со склада Который мы с вами, соответственно, заказали И нам оплатил, так сказать, наш любимый Добродушный дядя так, отлично Сейчас, опробуем клиентиков Красавчик, смотри, какой он... молодец Хорошо выглядишь А вот тебе бы спортом, конечно, позаниматься походить как мне? Ну, не мне судить, да? Э, у нас с вами у нас с ним примерно одинаковая комплектация. Так, спокойно. Так, там нам уже бибику и там же ждут, когда мы заправим. Окей, побежали. Побежали, побежали. Я прошу прощения. Что у нас, кстати, по бензину? Бензина еще хватает. Бензина хватает, отлично. Не попали в чаевые. Боже, какой ужас. Ну ладно. Так. Э, задание Поднять полки продукции со склада Подсказка подойти к полке и взаимодействовать Чтобы разместить товар Давайте пополним Так, левая кнопка мыши Выкладываем, выкладываем, выкладываем Все, а, кстати говоря, смотри У нас не хватает места Отлично Бляха, да что ж такое, я, короче, опять не туда нажал Ну ладно Что ж теперь делать Надо запомнить, что здесь взаимодействие Левая кнопка мыши происходит чтобы таких проблем больше не возникало. Отлично. Так, левая кнопка мыши, выкладываем все, что у нас есть с вами. А Это, кстати, влезло все, еще влезло бы даже больше. Так, возьми трубку, ты у твоего дяди есть небольш... несколько слов для тебя. Опять, дядь, дядь мне вообще вот не до тебя, дружище. Бизнес идет. Так, привет. Я вижу, ты усердно работаешь над тем, чтобы твоя станция снова работала, парень. Хорошо, хорошо. Я бы не хотел, чтобы... Было иначе. Я просто хотел напомнить тебе, что не только я оцениваю твою работу. Конечно, твой дядя лучше знает, как вести бизнес и хочет видеть твое процветание. Но мое одобрение – это только мое одобрение. Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить – это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Если обман будет раскрыт, ты можешь даже раздавать египетские бриллианты. Никто и глазом не моргнет. Держи клиентов счастливыми, слышишь? Не понял. А каким образом... Мы можем вообще обмануть наших клиентов. Так, популярность. Собирай положительные отзывы клиентов, чтобы повысить уровень популярности вашей станции. Ага. Увышение популярности увеличивает трафик вокруг вашей станции, что увеличивает количество клиентов. Заходящих на станцию Положительные отзывы можно получить, если станция работает чисто и эффективно Окей, тогда, дядя, не названивай мне лишний раз Ты не видишь, мне тут Тут Народ ко мне бежит У меня работа здесь непочатый край Кстати говоря, да, интересно По-моему, я уже вышел на тот уровень Когда мне пора бы уже э, нанять, так сказать, каких-то там работников Чтобы, по крайней мере, я хотя бы тут не бегал, не прыгал Не занимался вот такой вот рутинной работой Потому что мне вообще не до этого мы же с вами должны развиваться, мы должны с вами. Так, у нас, кстати, целая, да, набитая, отлично. Давайте мы тогда э, выкинем сразу же мусор. У нас, кстати, дохрена мусора, нам походу мусоровозку пора вызывать. Нет, конечно, тут еще место есть. В принципе-то, в принципе-то, можете и потерпеть, конечно же. Может даже и потерпите, да? Блин, а пошел в жопу, смотри, дизлай... вот смотри, дизлайк, это как вообще называется И посмотри, мы что сделали? Мы, во-первых, да, мы не пробили ей банку Мало того, что она получила на халяву банку, она, получ... она не дала нам чаевых И при этом еще поставила дизлайк, вы прикиньте, в каком плюсе здесь клиенты выходят В в максимальном жирном плюсе, что за фигня? Ну ладно так, давайте заправимся э, с, с, Заправим этого молодого человека И у нас походу еще какое-то задание, да, прилетело Купил унитаз э, Используя ПК Нажав другое Отлично, так, лайк Найс, красава, все Кстати говоря, а, вот у нас появился уровень популярности Пока 7% Отвратительная популярность Давайте э, купим оборудование э, Прочее И что мы А, вот парковка Офигеть, туалет Так, основной туалет Покупаем основной туалет И пока вроде как все, да? А, мы можем купить второе парковочное место Вопрос в рентабельности Нужно ли оно нам сейчас? Ну давайте возьмем. Но Нам его сначала нужно Все, понятно, нам его нужно сначала освободить Окей, выход Так, и что там? Очистить туалет с помощью веника Обратите внимание, что в левом верхнем углу Есть дополнительная полоса для Ага, все, у нас теперь для туалета... Ой. Для туалета есть отдельная полоса. Так, вернее в углу можно увидеть панель состояния пола. Грязно. Ну, это все понятно. Это как бы мы и без вас знаем. Спасибо. Спасибо большое. Мы теперь в курсе, конечно же. Но это не обязательно было. Так, кабинку нам нельзя, да? Все, у нас, в принципе, чистый давайте здесь мусор сразу соберем. Который здесь, я так понимаю, нахрен. Нужно какие-то сосиски. Еще что-то вроде того. Так, эм... Я не знаю, нужно ли. Я, наверное, думаю, что не нужно это ведро нам здесь, да? Если что, мы там закупим, прикупим все, что нам нужно, потом отдельно. Так, что у нас еще тут светится? А, он... к нам клиент пришел. И приехал. Да боже мой, сколько вас. Давай, поехали. Стоять. Не берется, кстати. Вот он оранжевым подсвечивается, а не всегда берется. Поэтому у меня не всегда получается... Найс, спасибо. С... Ты, блядь, откуда приехал? -то? вы видели, они... Пол бачка, пол бачка она мне накидала мусора. Ты где, блядь, где его хранила? Сколько времени ты его при себе держала? Так, ладно, вы меняйтесь пока. У меня тут машина стоит. Мне некогда тут с вами болтать. Так, отлично. Чаевых нет, но отлично. Лайк получил. Прекрасно. Так, у нас с вами 27%. Смотри, как популярность ты быстро растет. То есть, получается, не так уж и плохо мы с вами работаем. Все, смотри, 33 процента, боже А кто с кем пибикает, понять не могу Так, ладно, нам Рудик наш нужен Рудик, наверное, на парковке, да, у нас автоматически скипнулся Как только мы выходим, да, он встает на место э, Давай, давай, брат, удачи Счастливо, не смею тебя задерживать Да, у нас, кстати, нет с вами бензина для Рудика Пошли, нам нужно, кстати говоря, нужно сразу наполнять канистру При любом удобном случае мы должны наполнять канистру с бензином с вами Так, у нас никого нет, у нас никого нет, отлично так, наполняем канистру Отлично, канистра полная Пошли, зальем в Рудика И нам надо при любом удобном случае Просто наполнять канистру и не париться больше На этот счет, вот и все Все, отлично Так, залетаем в Рудика Как, как залезть в Рудика А, надо просто вот так сделать Все, поехали нам нужно с вами освободить парковочное... Так, повысить рейтинг популярности станции на один, Чем выше уровень... А, -а, а Это только первый уровень. Я думал, нужно просто держать отметку в 100%. Это так не работает, ребята. Это так не работает. Спокойно, спокойно. Вот, только половина. Ну ладно, ничего страшного. Ой, какой Рудик ты. Посмотри, какой бодренький. Смотри, что может. Мы с вами одной поездкой... А когда только доехали, у нас с вами половина бензина пропала Все <stop acting> Тихо, тихо, тихо Спокойно Спокойно, Рудик, не нервничай Так, хорошо Быстренько разворот Скорее, скорее Давай, давай, к нам уже столько людей подъехало Так, я надеюсь Ой, ой, ой, ой. Спокойно, Рудик, подожди у. У, слава богу, здесь системы аварии нет Нормально, проехали, нормально нам, бензин нам хватит, вообще без проблем Все, хорошо, быстренько разворачиваемся Давай, давай, Рудик, форсаж Врубаем и дергаем отсюда что ты как-то Рудик на форсаже Ни хрена не едет, не? О, вроде пошел Нет, опять не едет так, хорош. Стоп. Все, отлично. На Парковочное место мы с вами освободили. Нам теперь срочно нужно собирать популярность всех заправлять. Столько дел, столько дел, ребят, с утра до ночи работаем в нашей заправочки. Так, с краской, кстати, что? С краской, пока все в порядке. Кстати, эта краска тоже с этой стороны держится. Значит, реально нужно со внутренней стороны постоянно красить. И тогда не будет никаких проблем. Так, почистили. Пробили. Ради двух баксов? Ну, хотя нет. Нормально, нормально. Мы сейчас повысим уровень. Смотри, уже 53%. Мы с вами вообще хорошо идем. А? Отлично. Видали? Просто без остановок. он стопом Так, у нас еще набираются, да? Хорошо. Так, где наш пакетик? Набросали тут опять. Наели, набросали. Смотри, на и находили. Да что ж вы за люди-то такие? А, ну все, у косовой зоны, да, у косовой зоны можно понять. Ладно. Так, чистенько у нас здесь хорошо, отлично. Так, там, по-моему, уже машина встала. Ни хрена набрала, смотри. Я не успею. Ой. Надеюсь, недалеко улетела. Отлично, хух, слава богу. Так. Пибикнули нам? Нет, пибикнули нам Отлично, это был последний клиент Интересно, у нас заправка 24 часа Типа мы ночью тоже работаем или что, или как Так, рейтинг мы повышаем Смотри, давай посмотрим вообще что Давай мы сейчас закроемся Ну ладно, ну, раз едет уже, да Раз едет, пусть встает Мы сейчас быстренько ее заправим Закроемся и посмотрим вообще, что нам доступно Еще покупки к закупке Так, отлично Давай, скорее выходи, скорее выходи Мужик, у нас дел море Куча дел, ты нас очень сильно задерживаешь Так, давайте осторожим, пчевые были Рож Чаевые плюс лайк, отлично, 73% К нам приехали еще люди, давай Да сколько вас Да мы с вами вообще каши не сварим Это тоже к нам что ли Передумал, мы ну, хотел Ладно, закрываемся пока что Пока что мы закрыты, мы закрыты Мы не работаем, все, хватит Нам не нужны ваши газеты и, там и так далее Кстати, они придут, будут закупаться Или все-таки э, типа уйдут сколько у нас закрыто ладно посмотрим так что мы имеем во-первых давайте мы так оборудование прочее парковочное место купим с вами 399 долларов но ну, тем не менее кстати говоря не только что много здесь да по сути так по туалету по туалету пока у нас ничего нет да к сожалению ну да ладно все, парковка, туалет, здесь больше ничего, в принципе, не имеется. Так, люди, я так понимаю, мы закрылись, они... Ах ты, говнюк! Чем тебя бросить-то? Мне не, не... Короче, по... Все, ушел. Так, где-то где ведь засранец Смотри, нарисовал, собака нарисовал Ведь все-таки Так, смотри, палет, короче, нам не нужно убирать Давайте мы палет оставим здесь Как-нибудь вот так Во, замечательно То есть это будет постоянно оружие против этого Малолетнего засранца Который постоянно нам планы Меняет У нас свои дела, у нас куча своих дел А он нам тут пакостит Где вообще его родители? Куда взялся? Теперь это будет самая свежая стена, кстати говоря. Выцветать начнет позже всех, я так понимаю. Ну ладно. Так, давайте смотреть, что нам в принципе еще доступно. Что мы можем в принципе еще сделать в компьютере. Расширение какое-то или так далее. Так, автозаправка у нас уровень второй. Мы можем восстановить какую то А, мы не можем пока ничего восстановить. По складу мы тоже не можем ничего сделать. Так, выполните больше задач. А, нам просто нужно 700 долларов накопить. Мы могли бы до третьего уровня поднять, правильно? Правильно. Так, топливо у нас всего 30%. Запас топлива. Кстати, нам нужно с вами топливо заказать, раз уж мы здесь. Так, у нас доставка топлива. Заказываем соточку. Заказать. Так, что мы еще можем? А мы, получается, больше ничего не можем. Одобрение популярности. Слушайте, я не буду читать письма, потому что это... Что это? Ни хрена себе Можно Отсюда можно открыть? Как я это сделал? Подожди еще раз Управление Я за счет компа могу Управлять этим всем удаленно То есть мне не обязательно бегать, открывать и закрывать АЗС Вот это уже хорошие новости Отлично Так, по улучшениям Мастерская Автозаправка, автозаправка уровень 3 Автомойка Автомойка у нас даже будет Мастерская будет Мастерская, кстати, уровень 1 То есть она у нас вообще не как мастерская В принципе, в данный момент Так, текущий уровень, стоимость 200 долларов Ага, вот автозаправка Слушай, что-то как-то тут пока все Пневматический молот, вакуум Оборудование... Сотрудники, да Здесь есть вкладка сотрудники Нам, в общем, это нужно... Это, это будет доступно, судя по всему Только чуть попозже Так, то есть, правильно я понимаю, что сейчас у нас заправка должна работать Но слушай, по ночам, кстати, народу-то действительно, судя по всему, нет У нас открыто? Да, у нас открыто Не так уж и много людей катаются О, Чак приехал Так, подождите, приехал Чак, я вообще про него забыл Привез на бензинчик, нам срочно нужно его... А, мы вообще успеваем, смотри Замечательно Так, ну слушай, пока ночь, раз такое дело Что никого нет Так давайте мы, наверное, пробежимся Пока мусор соберем Вообще, которые здесь есть у нас на территории Есть мусор у нас? О, пожалуйста <таспорядок> Да не за что, давай, брат, удачи Охренеть Это мы смогли положить мусорный пакет? Окей Так, а мы присесть как-то можем? Как тогда его оттуда доставать? Непонятно. Ладно. Так, немножко подприбраться надо, потому что вызывать так полностью, да, я так понимаю? У нас, вон, смотри, здесь сколько мусора. Горы, горы. Работа, непочатый край. Иди сюда, противный. Эх, отсекай, нахуй. Так, отлично. Отлично. Так, пока никого не вижу К нам пока еще никто не приехал Соответственно, мы продолжаем пока прибираться здесь Уберем здесь, чтобы все было красиво, хорошо, симпатично Кстати говоря, наверное з... Ее же тоже можно красить Этот склад и все остальные здания Которые нам будут доступны, я так подозреваю Думаю, что да Думаю, что так и есть Так, машин не вижу, клиентов пока не вижу Да, тишина, покой, все отлично, хорошо Так, прибираемся, продолжаем Дальше все хорошо у нас, все прекрасно Застрял, отстрял, все хорошо Так, можно в эту мусорку, в принципе, покидать э, Мусорный контейнер Потому что здесь он как раз пустоват, да Там место завались По большому-то счету Я вообще не знаю, то есть это важно И нужно ли это все убирать здесь Но как-то согласись, что Должно быть как-то красиво везде И снаружи, и внутри Так, кстати, у нас ждет клиент Подождет все, я бегу, я бегу. Так, у нас еще плюс клиент что-то купил. Uh -oh. Есть контакт. 80, уже 80%. Так, почистим. Отлично. 87%. Слушайте, еще сейчас наберем народу на 13%. К нам уже бегут клиенты. Пока они к нам идут, у нас есть время еще немножечко тут э -э субботник небольшой провести, да, закончить. Я думаю. Стоять, не падать. Откуда вообще все эти вещи здесь появились? Столько матрасов здесь. Приют был какой-то, что ли, для бездомных? Или что, я понять не могу. Еще бочки. Слушай, ну да, мы сейчас... Отлично. Мы как все закончим, нужно будет обязательно мусор вывести, потому что там уже столько мух, что... Я столько не видел в своей жизни, сколько их там было. Стоять. Сколько? 93 Давайте, ребятки, давайте, давайте Скорее, скорее, скорее, подтягивайтесь Так, что у нас по мусору? У нас здесь где-то, да, где-то грязно Где-то немножечко грязно Нужно это исправить, отлично Так, там пока выбирают товар У нас опять же время есть, мы успеем Слушай, контейнеры все забили Просто подчистуют, Знаю, сколько всего Что это за палки? Откуда вы взяли все это здесь? Что ж такое-то? Хорошо Это что, знак? Нет, знак э, С ним взаимодействовать нельзя Так, куча мусора еще Кто-нибудь кто приехал заправляться, все дела да. да, на заправке у нас же стоит молодой человек Давайте его заправим Задание выполнено Вы получили чаевые Так, у нас новое достижение И какой-то памятник, что это такое? А, слушай, она будет типа все больше и больше И в конце концов станет прям крутой-крутой вывеской у нас что ли здесь Ну, видимо, да А, че уметь? Так это же вообще огонь Так, хорошо, хорошо, мотивация есть, можно работать Че у нас по мусору? В принципе, еще есть, мухи не летают Ну, в смысле, мусор есть, понятное дело, от него никуда не денешься Главное, мухи не летают, а значит, пока терпимо Слушай, такие вещи выбрасываем, смотри, целый моток выбрасываем проводов мы точно все делаем правильно? Что чтобы делать -то? Вот сюда вот О, хорошо Не падай В туалет пошел, кстати говоря, туалет надо будет тоже убирать, не забывать о нем Так, спокойно, спокойно Слушай, что-то набирают всякой фигни, да? Вот, вот американцы постоянно какую-нибудь хрень едят Понятное дело, их распирает потом Так, достижения разблокированы, Еще какие-то, слушай, куча всяких достижений Парковочки, все у нас работают Ребята в туалет бегают Все вроде как хорошо, нормально Единственное, я не понимаю но ну, туалет, насколько я помню, у нас платный Но почему-то День... О, офигеть себе, раковину нашел Денежные средства нам с вами как-то не особо-то капают, я скажу Уже там еще один контейнер Сколько уборки-то нас ждет О, так нифига, это мы сверху набросали у нас, у нас здесь место Вагон, оказывается Тихо Поднимайся О, хорошо, хорошо Отлично Место-то у нас море Куда? Да что ж ты будешь делать-то? Слушай, ладно О, сейчас вообще идеально Отлично, хорошо повернулся так, еще раз пробежим. Да, да, да, да, у нас еще... Какой сегодня насыщенный день, боже. Great. Так, есть. Уровень поднимается. Ну, сейчас, кстати, да, помедленнее стало. Ну, я думаю, это тоже не проблема. Мы... Мне интересно, во-первых, теперь стало, сколько здесь всего уровней престижа. Ну, чтобы дойти до какого-то там максимума интересного, да, и какой профит от этого будет. Если, ну, если просто как бы куча-куча людей теперь будут к нам приходить, ну, как бы, я не знаю, это плюс или минус. Так, в принципе, я так подозреваю, что здесь плюс-минус мы с вами все сделали. С сеном я пока... А, кстати, оно здесь стояло, теперь оно... То есть Сена нам все-таки не нужны, и нам придется, видимо, с ним попрощаться, да? Ну, видимо, да. Видимо, все-таки хочешь-не хочешь, а придется вызывать машину, чтобы возили и сена в том числе. Ладно, значит, покидаем по максимуму, сколько всего у нас влезет. И Блять, ты издеваешься? Отлично Так, ну что ж, мусор на всей территории собран Осталось что? Давайте вызовем машину чтобы этот мусор весь утилизировали Плюс обслужим всех клиентов Коих уже немало у нас здесь скопилось Пока я тут занимался этой трудоемкой Конечно же важной работой Отлично Отлично, давайте пока вы меняетесь Я быстренько заправлю машину Замечательно Следующий клиент Слушайте, хочу, очень хочется нанять персонал Очень интересно когда он откроется, при каких обстоятельствах он вообще открывается. От уровня престижа это зависит или от чего. Пока не ясно абсолютно. Или просто нужно проходить дальше, чтобы получать какие-то плюшки уже непосредственно. Так, ну не густо, конечно, не густо. Ну да ладно. Так, что у нас по заданиям есть? Купить мастерскую с главной вкладки ПК. Так, мы покупаем мастерскую. 300 баксов. Окей. Уау. Охренеть Так, тут попибикал то попибикал кому-то Мне что ли? Так, чуть не упало Стоять Так, есть контакт Кто там пибикает, я понять не могу Попибикайте, я то попибикую вам сейчас тут Как же не хватает Боба, а? Боб сейчас все проблемы решил мои Так, все, клиенты обслужены. Что нам нужно сделать? Ждите клиента в мастерской и почините его машину. Так, жду клиента в мастерской, но как бы никого не наблюдаю. Так, это что? А, это кнопка. А что ты мне показываешь, я понять не могу. Так, клиент в мастерской, где ты? Скажи, имеется нужный минигр, потратьте время, чтобы ознакомиться со всеми из них Потратить время Мне, ребят, ой. Ну ладно, ничего страшного, обошлись, получается, без чаевых ничего не поделаешь Так, здесь, говорят, у нас где-то грязь есть, я найду эту грязь Мы ее уничтожим, да, все отлично Хотя грязь найдена когда откроются сотрудники? Откройте мне сотрудников. Мне очень надо уже. Очень. Займ средств. Вывоз мусора. Так, вызываем мусор. Заказать. Слава богу, вывоз мусора вроде как бесплатный. Хотя у меня осталось 200 долларов. Я не могу понять, куда деньги делись. Так, ну ладно. Ой, как ты посмотри, что ж... жрешь-то, а? Ой, слушай, вот зря, зря ты, зря. Вот пока вот фигура есть, все нормально. Ты бы... Конечно, не, лишний раз На нее не забивала, я бы тебе так скажу Кстати говоря А, вот, слушай, это моя комната-то здесь Слушай, пользуясь э, случаем Раз мы здесь, давай посмотрим вообще э, Подлежит ли это все по краске. Да, да, это можно красить Охренеть О, смотрите, у нас есть клиент У нас есть клиент в мастерскую Здрасте Так, а что мне надо делать, собственно? Так, удерживаю shift для выделения частей. Так, я удерживаю shift. А, или подожди, сначала подъемник, наверное, нажать, да? Ремонт. Так, дверь, колесо зеркало. Так, нужно новое зеркало, чтобы начать ремонт. Старое зеркало. А где мне по вашему... Мне нужно заказать... Так, короче, подожди, мне нужно заказать колесо дверь, да? лесо, дверь и зеркало левое. так, а как мне это сделать? так, мастерская. доставка инструменты. О, нет, доставка. автозапчасти. так, зеркало в корзину. и шины, я так понимаю, в корзину. Антицерапин там вроде какой-то лежит Так, давай попробуем Заказать Так, мы заказали, да, теперь Я так понимаю, это и есть у нас Антикот, кто-то там, да Которым нам нужно обработать, я так понимаю, эту дверь Так, удерживатель Отлично, так, все у нас получается все готово. Мы теперь ждем доставщика, который где? Вон. Все, соответственно, я так понимаю, мы ждем доставку. Мусор, кстати, у нас с вами вывезли. Как только доставочка приедет, у нас с вами уже будет все готово. Блин, чавые про про про пропусть Какой же насыщенный день! Боже, это ж просто не игра. Сказка какая-то. Не за что. Ну да, слушай, когда обслуживаешь такое количество людей, ты даже внимания не обращаешь на то, как быстро у тебя рейтинг растет. Ну как она выпала-то, боже Все А, нет, нормально Слушай, попала куда-то Мне показалось, она вообще вылетела за пределы э Нашей корзины, ну И славненько Воу, Да, да, супер, давай, иди Что-то вас тут собралось Все голодные, сейчас накормить надо Из-за одних чипс, Ну слушай, зато рейтинг у меня поднимает уже хорошо Я вообще обратил, не, не успел обратить внимание на то, как быстро он до половины уже добрался 57, ну слушай, всего 3%, кстати говоря Так, доставка, судя по всему, нам подъезжает уже Уже не то, что подъезжает, уже ждут меня Меня уже ждут, а я все тут стою с вами болтаю Открываем дверь, пожалуйста Так Слушай, здесь надо тоже разобрать будет. Надо будет разобрать. Давай, удачи. Спасибо, что при... приехал. Так, я же могу закрыть, да? Как... Эй, не успел. А нет. Отлично. Надо за этим следить. Я не знаю, просто игра думает, что. Что мы как бы с вами... Нужно колесо. А мы что купили? Подожди, а как теперь это сюда переместить? А, подожди, это нужно сюда, что ли, выставить? Да. Выставить все. И что мы выставили? Слушай, здесь тоже бардак какой-то. А зеркала мне... А, вот и зеркала, да, судим? Подожди, уже у меня было зеркало. Мне не нужно было все это дело брать. У меня было зеркало. Как оказалось, да? А это что, теперь мусор? Нет. Взял, взялось отлично. Так, что и нужно сделать? Нужно это отбить и поставить зеркало. Отлично. Теперь к колеса. Точно. У меня было. У меня куча всяких инструментов, оказывается, была. Кто знал? Так. Тоже кармеханик-симулятор начинается Эта игра, короче, игра Все в одном Я не удивлюсь, если мы еще интернет-кафешку Где-нибудь здесь откроем 290 бачей, ни хрена себе За ремонт, кстати Небольшая оценка у нас получилась Но вот сам факт Да, сам факт до хрена Так, закажи запчасти для авто, чтобы пополнить запасы Ни хрена себе Так, подожди, подожди У нас уже запах какой-то неприятный Спокойно, все Отлично Давай Мы не справляемся, ребят Какие нахрен запчасти, нам срочно нужен сюда сотруднику Посмотрите, что здесь происходит Отлично, давай, давай, давай Пока меняйтесь местами, я быстренько заправлю чувака Блин, вообще без чаевых остаюсь в итоге сейчас Из-за того, что тороплюсь очень сильно Нужно, короче, успокоиться Нужно выдохнуть и успокоиться. Спасибо. Удачи. 71%. Да, нужно поспокойнее работать. Слушай, мы, бизнесмены, с вами должны быть спокойными людьми. У нас должно все хорошо получаться. От того, что мы с вами торопимся, ничего хорошего ведь не получится. Давайте спокойненько, аккуратненько все протерли. Все про пробили, положили. Пробили, положили. Замечательно. Все. Так, мне нравится больше. Все, с этого момента мы с вами торопиться больше не будем. Все будем делать нежно, аккуратно. Тихо. Спокойно. Вот видишь. Не успеваешь, останови конвейер. Вот и все. 13 долларов, отлично. Че у нас на полках? На полках пока все хорошо. Водичка немножко подзаканчивается, но мы, в принципе, тут вот у нас запас еще небольшой есть. Мы их выставим. Так, у нас тут немножко скопилось э, мусора. Мы это все дело тоже, соответственно, забираем, подбираем. И немножко надо будет нам с вами подместить. Так, отлично. Есть контакт. Так, выбрасываем мусор. А что ты, не все вывезли-то? Он типа не считается, видимо... Частью му... ну, мусора Давай-давай, удачи, браток, все в порядке Давайте, счастливо, приезжайте к нам еще Мы рады вас видеть любое время Так, нам нужно заказать запчасти, да? Автозапчасти А что нам нужно заказать? -то? Ну давай Так, доставка запчастей эм -эм -эм Запчасти для автомобилей Действуют так же, как и при покупке авто товаров цены меняются каждый день в полночь зеленые стрелки указывают на выгодную цену красная указывают, что цена а нихрена себе вот чему пропустили так казалось цена менее выгодна вы получите прибыль независимо от того Ой, от этого но выгодные цены позволяют вам сэкономить больше денег на запчастях вы сможете отслеживать кривую цен посматривая историю цен на каждую деталь обалдеть Ну, допустим, давай возьмем еще колесо Ну, давай возьмем еще зеркало, наверное Ну и давай антизарапин тоже возьмем Что у нас по деньгам, в принципе? 600 долларов есть, но ну, я думаю, хватит нам Давайте Так, приобретаем, да, получается Заказать Так, ну что, мы заказали а, Сейчас, подожди, к нам клиент пришел, оказывается Сейчас клиента отпустим все, давай удачи. Так. Спокойно. Ух ты, служи, как хорошо заправляется. Блин. Слушай, отстань. Тоже знал. Так, у нас, кстати, машина на ремонте. Когда прибудет грузовик, разгрузите все запчасти. Окей, пока запчасти едут, мы с вами в любом случае успеем еще э, отремонтировать. Так, чего у тебя? Чего тебе не нравится? Что у тебя в машине? У тебя в машине колесо, у тебя в машине зеркало. Замечательно. Берем зеркальце. Взяли зеркало, да? Отлично. Меняем это зеркало. Да. Что ж ты с ним сделал, дорогуша? Раз. Берем колесо. Как раз, соответственно, да, мы сейчас колесо и поменяем заодно. Доставщик, кстати, уже здесь. Мы как раз сейчас успеем все поменять. Угу. Так, и накрутим тебе, пожалуйста, болтов. Все, удачи, плюс 180 долларов. Как раз подъехал у нас грузовичок. Слушай, мы вообще вот перестали торопиться, начали очень хорошо справляться эти так скажу. Давай, заезжай. Нужно срочно решить вопрос здесь с мусором Потому что мне максимально не нравится Мне очень не нравится Что здесь все это дело так лежит Валяется непонятно как, непонятно что Давай, счастливо Счастливо, я еще позвоню Ты там не теряйся, самое главное Так, закрываются все, закрываются все, отлично У нас парковка ну вся забита Ну людей просто море пос... Меня здесь не было 5 минут Даже меньше, наверное уже все, уже народ столпился Нужно будет продукты уже скоро заказывать Так, слушай, деньги у нас вообще сейчас хорошо пошли Так, давай сейчас его обслужим Потом, пока они там меняются, здороваются, прощаются Мы успеем с вами, да, как раз заправить его Отлично, с чаевыми, все хорошо Вот, вот, как надо работать, как он надо... спокойно чтобы потом проблем не было. А то сами, сами себе же проблемы создаем. Так, офицер. Давай, давай, счастливо. Спасибо, что заехал. Спасибо, что выбрали нашу парковку, так сказать. Ай, не видать ничьевых. Да нуля... А, не, подожди. Мы все-таки получили. Популярность выросла. А что-то поменялось? Дисков больше стало или что? Я что-то пока понять не могу. Я думал, она будет так, типа, из пепла восставать или что-то с ней будет происходить. Пока не понимаю. Вроде как не вижу никакой разницы. Ой. Ой, все, иди. Не мешай мне. Все пипикуют. Это, А это пибикает, я так понимаю, чел недовольный, который уже ждет, когда его машину починит. Да. Пополни полки в мастерской новыми автозапчастями. Так, короче, братан, давай сиди тут пока. Мы сейчас должны разобраться... Со всеми, так сказать, так, положить все, положить все, и положить все, во, выполни все задания, чтобы получить возможность модернизировать АЗС, ух ты, ни хрена себе, сколько заданий, ну, эти задания мы будем в любом случае делать с вами уже в следующей серии, вот, спасибо, что посмотрели до конца Заправочка у нас с вами становится все больше Мы теперь, У нас теперь с вами есть склад У нас с вами есть целая автомастерская Ну займемся делами, надо и саму тоже отдохнуть Вот Так что спасибо большое, что досмотрели до конца Не забудьте подписаться на канал Поставить лайк и не забывайте нажать на колокольчик Чтобы не пропускать следующие видео Как бы хреново не работали оповещения YouTube. Я желаю вам здоровья, любви и удачи Пока